Зима под утро проклинает стужу, Старалась бедная с зари и до зари, Боролась в югами, морозом и метелью, Но наступает первый день весны, Сугроб сиреет, превращаясь в лужи, Смешно и весело щебечут воробьи, Каплями слетающих сосулек Звучат о наступлении весны Прошла зима, потеряны надежды Тебя я вспоминаю вновь и вновь Пришла весной, но обернулась тужей Судьбы моей, нежданная любовь в морозы в югу звука пели снится, Осенний дождь не дарит нам цветы, И в серых буднях я уже прохожий, И мне теперь уже не до весны Зима под утро проклинает стужу, Старалась, бедная, зари и до зари. Боролась с вьюгами, морозом и метелью, Но наступает первый день весны. Но наступает первый день весны.